феншуй феншуй вастушастра. и так конечно же я хочу сказать да у многих людей получается делать бизнес открыли завод он не работает все ломается ничего не получается и так далее оказывается все было сделано не по феншую почему знание вот этих вот нюансов о которых я сегодня скажу а вот эти знания их можно было бы продать кстати сделать семинар здесь на пол семинара бы хватило знаете можно было бы это все продать но видите я же не без конца зарабатываю на людях деньги. Видите, вот сделал вот такой семинарчик, сейчас я его вам прочитаю. И вы можете это использовать. Я выбрал самые важные темы на те вопросы, которые вы ответили. Вернее, которые вы мне задали. И постараюсь на эти вопросы все ответить. Ну что, начнем. Итак, чтобы в доме был порядок и хорошие энергии, на главной двери снаружи или в середине нужно нанести три изображения. Это символ Ом.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 Квартиру ваш бизнес и кто бы ни проходил через ваш бизнес, не сможет вам сделать энергетически и физически. Ничего плохого. Легко это все? Да, видите.